Добрый день, меня зовут Денис Барковский, я основатель бренда «Парски». Хочу сегодня обратиться к такому классу, как предприниматель. Я понимаю, что у вас рано или поздно станет вопрос добавить в свой офис мебель стильную, которая бы отображала вашу концепцию, ваш старт, ваш стиль. И мы хотим предложить вам на выбор. Кресло, которое, на наш взгляд, специально для этого было сделано. Это кресло «Парский продукт». Кресло выполнено в современном стиле, с применением качественной дизайнерской сетки. Этот материал не только долговечен и практичен, но и значительно влияет на внешний вид кресла. Абсолютно все наши кресла мы делаем с учетом... Эргономики. Мы хотим, чтобы наши потребители, пользователи наших кресел как можно дольше и комфортно сидели в наших креслах. Получали от этого реально искреннее удовольствие. Одним из главных элементов эргономики является спинка, в том числе и спинка кресла. В данном кресле это является э, очень важный элемент. Сама спинка выполнена с изгибом, повторяющий ее естественную форму спины, очень важный элемент регулируемая поясничная поддержка, вот она, она регулируется по высоте, вы сможете удобно ее построить где вы хотели бы поддержать вашу спину, у нее мягкая накладка на основе поролона и ткани соответственно у вас не будет никаких дискомфортных ощущений в эргономике кресла очень важный элемент это подголовник во-первых, наша фишка мы давно заметили о том, что на рынке необходимо подголовнике немножко подавать вперед, чтобы поддерживать голову во-вторых, сам подголовник по себе очень большой очень мягкий из-за того, что он входит Дизайн всей спинки он универсальный и подойдет практически любому росту и весу человека. Хочу обратить внимание на то, что это кресло достаточно большое. Мой вес больше 100 килограмм, рост 180 сантиметров. Хочу обратить вас внимание на то, как широко и комфортно мне в нем сидеть. На самом-то деле, если к цифрам, то это кресло имеет ширину внутреннюю 53 сантиметра. Ближайший ее, конкурент данного кресла имеет ширину 47 сантиметров. Можно четко понять, что в данном кресле очень комфортно и хорошо сидеть. В данном кресле используется перманент контакт. Это механизм более современного поколения. Он более комфортный. В старых механизмах необходимо было производить вращающиеся движения, потом фиксирующиеся. Данный механизм позволяет комфортно регулировать угол наклона спинки и фиксировать его. При моем росте 180 см я могу комфортно и хорошо работать. Итак, один из режимов использования этого кресла ⁇ это рабочий режим. Под рост 180 сантиметров вы уже увидели. Посмотрите, пожалуйста, человеку с ростом 165 сантиметров. Так же само, как и мне. Удобно, комфортно. Голова поддерживает, спина поддерживает. Рабочий режим. Рост 196 сантиметров. Алексей настраивает высоту кресла. Сейчас он сделает второй режим. Режим релакса с помощью перманент контакта. Посмотрите. Он настраивает необходимый ему угол наклона спинки. Его голова отдыхает на подголовнике. Руки легли. Он может спокойно читать книгу, смотреть телевизор. В принципе, отдыхать. Управление этим креслом очень легкое и простое. Посмотрите, Евгения очень легко опустилась, настроила свою необходимую ей высоту и включила зону релакса. И зафиксировала комфортно ей угол наклона. Фирменные комплектующие, которые мы используем в кресле Барский Кола. Это не просто фирменные комплектующие, которые используем только мы. Здесь даже использованы наши фирменные технологии. Например, вроде бы обычное обрезиненное колесо, которое вы видели на рынке, но, во-первых, я еще раз напоминаю, все наши колеса изготавливаются из полиамида. Это прочный, самый прочный материал в колесах. Но резиновая окантовочка темно-серого цвета. Посмотрите, как это красиво. Во-первых, это в какой-то степени защита вашего пола от царапин. А в какой-то степени на колесе не будет видно каких-то пятен, царапин. Наш фирменный газлифт, как в мобильном телефоне, полностью черный цвет. Это очень красиво. Вы видели, как на кресле это выглядит. А, Во-первых, мы единственные на Украине, которые стали использовать газлифты четвертого класса качества. Я заверяю, никто больше не использует газлифт такого класса. Это еще выше качество, еще больше надежности наша Ну, я скажу конечно да, мы используем определенные фишки такой ни у кого нету а, во первых она диаметром 700 миллиметров в таких креслах как правило используют 600 миллиметров может быть плюс-минус мы используем 700 миллиметров для еще большей вашей надежности вашей устойчивости и комфорта дизайн современные стильные дизайнерские все эти элементы подчеркивают э, прогрессивность этого кресла посмотрите какие классные накладочки для ног для того чтобы вам было бы удобно комфортно и спокойно ставьте сюда ноги ничего не будет ну и из прочности посмотрите количество ребер жесткости просто огромная но это еще не все здесь армированное колесо которая дает еще большую прочность. Все эти три части стандартизированы по бифмо стандарт. Данное кресло Барский Колор имеет исполнение в нескольких модификациях. Если вы хотите свой офис оживить немножко яркими хромированными элементами, то данное кресло может поставляться с хромированной кристаллиной. Скажу так, кресло Барский Колор это... Такая хорошая, рабочая лошадка, которая сделает ваш офис стильным. Кресло надежное. Это хорошее решение для какого-то офиса. Мы будем рады вашему росту вместе с нашими креслами. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ну и выбирайте наши кресло. Да, по скрипту. Безусловно, для оптовых клиентов индивидуальные предложения. Однозначно вам будут Удобно и э, интересно воспользоваться нашими финансовыми инструментами. Конечно, можно купить в рассрочку, в кредит. Все, что только ваш бизнес развивал.